Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, ну ничего не могу поделать, сегодня в главной роли у нас опять выступает, ну я их буду называть транжира Если смотрим на расходники, опять здесь все золотое, 60 тысяч на это все потрачено, ну не считая золотых снарядов, но если посмотреть на боекомплект, здесь меньше половины да, вот этих вот специальных снарядов Но учитываем, да, что это Як-ПЗ Е100 И каждый снаряд стоит как половина чугунного моста Удивился, наверное, 705-й Как так? Я же от башни там как-то пытался играть не... Ну, и, наверное, да, неприятно попадать в такую ситуацию Сам помню, на 705 только на десятке 705А -я, я получал как раз-таки от Як-ПЗ вот так же точно в башню. Ну, надо думать, там, пробитие сколько 400 с лишним миллиметров. Броня для этого калибра во многих ситуациях просто отсутствует. Ну, иногда тоже получается, конечно, и от ЯКПЗ снаряды танковать. Ну, шансов на это гораздо меньше, чем... От других стволов, так сказать. Я не знаю, что вот сейчас там ВЗ-51 <laughs> пытался... Сделать В итоге получил в Бортину Три выстрела и 3000 нанесенного урона Кстати не сказал как зовут Сегодняшнего игрока Оглоди Карта промзона Остается всего 8 специальных снарядов Да ну С этим калибром 8 снарядов Это потенциальные 80 8000 Единиц нанесенного урона тем временем становится равные 2-2, сразу три союзника стоят на захвате. Нередко ситуации, когда бои заканчиваются вот такие, просто взятием базы. К примеру, да, бывает, когда база более смещена к какому-то флангу, одна из команд этот фланг бросает, База приспокойненько втроем вот так вот забирается. Ну и здесь противники планк бросать не стали. Отби отбили, отбили базу. Одного союзника уничтожили здесь. С других захват сбили. Там чуть-чуть не хватило, да? По-моему, менее, менее 20 секунд оставалось до захвата. Из таких жестких разборки на коротке. Счет уже становится 4-4. есть возможность еще нанести урон. Да, так сводился терпеливо, терпеливо, я к ПЗ. В итоге на 800 единиц. Альфа не прошла еще, к тому же. А счет уже становится 4-7, 4-8. Многим союзникам то ли играть надоело, то ли не получается, наверное, скорее всего. Наконец-то. Второй уничтоженный противник, счет 6-8. 30 в чат пишет, что это за режим. 30 это какой у нас уже 9 уровень получается. Докачавшись до 9 уровня, человек не знает, что есть такой режим в танках. Счет 7-9. Ну, по прочности команды почти вровень. Там ноздря в ноздрю. Сейчас, если присмотреться, разница. Ну, может, капельку там в сторону красных, немного прочности больше. Там уже ругань в чате пошла. Так слегка здесь укусил я к ПЗ. Он разозлился, развернулся, выстрелил третий фраг. 6000 нанесенного. Есть возможность чего здесь забрать 430-го. Он что-то там... Ну, здесь, по-моему, немного поторопился игрок. Рамбует, рамбует, як ПЗ. Отлично, удалось танкануть два снаряда. Ну, здесь противники успевают откатиться, спрятаться. Начинается захват базы, остается еще целая минута. Но если третий противник встанет, то... Пиши, пропало. Гриль, пятнадцатый. Отмучился, бедолага. А счет тем временем почти выровнялся. Десять, одиннадцать. По прочности тоже все не так уж и плохо. А союзников-то все меньше. Счет уже 10-12. Пробирается тут сквозь островы вражеских и союзных танков. як ПЗ. Счет 10-13. Есть возможность здесь добрать 257-го. Ну, не стреляет, не стреляет Ягг ПЗ, хотя бы, по-моему, возможность была там выстрелить. Но не стало рисковать. Я только сейчас внимание обратил, что я уже в одиночестве был. Все-таки 431 раз ухитряется пробить. Минус эмиль. Вот здесь еще фуловый Type-61 подкатывается. Я не понял, сейчас как удалось уничтожить 430-го. Типа тараном. за успевает развернуться, а то здесь подкатывается еще один эмиль. Такого опасно пускать к себе в корму с барабаном. Ну что мы там манжуемся, да? Вдвоем выехали, закрутили. Тем более, Type 61 не шотный, так сказать. Минус Эмиль. Один на один, но этот теперь. Ну, гусли, гусли. Не получается загуслить, но зато. Повреждается боеукладка И вот сейчас, если бы Type 61 Загуслил Ягу Все, шансов бы не было Потому что ремка на КД Ну не получается это сделать Не получается Здесь так уже какой-то Выстрел отчаяния что ли просто Там Видно было, что уже не успевает Яга Попасть по Тайп-61 тот сразу быстрее опять торопится успеть, пока Яга на КД. Ну, Гусалю, Гусалю надо сбивать. Не знаю, может, не получается. туда пытается выцелить. Ну, хотя, что там сложного, казалось бы. На 1103 сразу. Ничего не может сделать т 61 ну нет, вот все-таки на 218 единиц удалось пробить. Еще раз на 231. Ну и тут, по-моему, его песенка сперма. Все. Хорош отыгрался. Не как-то еще умудряется там что-то делать. Опять выезжает. У Яги остается уже 338 единиц прочности. 115.